Здравствуйте! С вами я, Андрей Жуга. Возможно, кто-то из вас знает меня как ведущего серии видео по практической психологии, но сегодня, помимо прочего, я являюсь и анестезиологом детским. Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как ацетоны у детей. Совсем недавно был такой случай, который меня сподвиг эту тему раскрыть лучше. Причем раскрыть ее с такой стороны, дабы советы были приемлемы и в домашних условиях, дабы это состояние можно было пресечь и вылечить в домашних условиях. Забегая наперед, что в любом случае вам нужно постараться найти своему ребенку нормальное, квалифицированное медицинское обслуживание. Рассматриваемые у меня случай, это тот момент, когда я не знаю, ну просто не как. Все дороги замело, вы живете где-то на хуторе и на оленях до ближайшей больницы три дня ехать. Только в таких случаях это приемлемо. Вы должны потратить максимум усилий, дабы организовать помощь ребенку. Невзирая на возможные протесты медиков, я постараюсь это видео сделать как можно более простым для понимания простых обывателей, простых пап и мам. Что такое ацетон? Ацетон это фразеологизм, то есть то, как его называют в простонародье. Правильнее его называть кетоновые тела. Это по своим свойствам яд, э, нейрояд, он воздействует на нервные клетки. Тем не менее, он всегда есть в организме, и в незначительных количествах всегда в нем циркулирует. Он выводится с организма с мочой и также выпотевает в просвет кишечника. Откуда берется ацетон? Ну, один из путей, насколько малозначителен, что я не вижу смысла его здесь разбирать. Потому что, чтобы это понять, нужно углубляться сильно в биохимию. А для вас, я думаю, это будет очень нудно. Также ацетон вырабатывается... в печени и это в норме вообще он вырабатывается в незначительных количествах в патологических состояниях отстом в основном берется из расщепления жировой ткани то есть есть клетка жира вот организму понадобилось расщепить жир догадайтесь почему организму надо расщеплять жир так вот он его берет эту клетку разделяет и получает воду глюкозу и ацетон. Вот с водой все понятно. Кетоацидозы и так сопровождаются потерей жидкости, поэтому лишняя вода в организме не помешает. Глюкоза нам тоже очень важна, поскольку она питает многие органы и в первую очередь мозг, который живет исключительно на глюкозе. А с ацетоном не все так понятно. С одной стороны это нейрояд, с другой стороны он тоже участвует в метаболизме и тоже питает наш организм, в первую очередь мышцы. Ну и вообще многое другое. В общем-то он вроде бы как и вреден, но и полезен одновременно. Так вот, когда этот ацетон увеличивается эдак раз в 10 в организме, появляются первые симптомы. А само состояние называется либо кетозом, либо кетоацидозом. В общем-то кетоацидоз попробуй еще докажи, потому что для этого нужны специальные исследования, которых дома у вас точно нет. Как можно в домашних условиях выявить эм, ацетон? по его содержанию в моче. Есть таких в ближайших любой аптеке продаются вот такие вот коробочки с полосочками. Эти полосочки являются экспресс-тестами определяющими ацетон в моче, то есть кетон урию. И макнув мочу, пождав определенное время, читайте в аннотации к применению, сравнив по цветовой гамме, вы узнаете много вашего ребенка ацетона или еще не очень. Причинами возникновения ацетона могут быть различные нагрузки. Будь то физическая нагрузка, эмоциональная нагрузка, какие-нибудь там стрессы, страхи. Также может быть определенное голодание которая может привести не только к кетоацидозу, но и гипогликемии, а это уже намного грустнее и намного опаснее. Но об этом я чуть-чуть затрону позже. Также может быть причиной срыв пищеварения, когда вы надавали много тяжелой пищи. Ведь чтобы расщепить тяжелую пищу, нужно потратить много энергии, чтобы получить еще больше. Когда этого не получается, получается, что организм понимает, что я не переварю, и начинается рвота. Вот это тоже мышечная нагрузка, которая тоже требует энергии, в итоге вы еще хуже усугубляете состояние ребенка. Причиной может быть сахарный диабет. В общем-то, вы вряд ли дома определите, если у вас сахарный диабет, потому что не у каждого есть глюкометр. Поэтому здесь будет сложно. Давайте представим, ведь мы же договорились, что мы в первую очередь постараемся к медику его отвести, да? Но мы представим, что... У нас нет, у нас нет э, повышенной глюкозы в крови Симптомы Я буду перечислять симптомы по мере их нарастания От самых первых и безопасных для ребенка И до более усугубляющих его состояния Первые симптомы это снижение активности Вот ваш ребенок бегал, бегал, бегал Как Юла на одной ноге вертелся А тут взял и паник Ослаб обмяк и вообще хочет то спать, то прилечь, то не пойми что. Он начинает отказываться от еды ну и дальше по нарастающей. Вторым симптомом может появиться тошнота, боль в животе в районе пупка, а также сонливость. Ребенка явно тянет спать. Потом также может присоединиться рвота. Однократная работа То есть ребенок что-то поел и тут же вырвал Либо попил много воды и тоже вырвал Либо сразу, либо в течение минут 20 ну, Первых получаса после приема еды или воды А дальше будем очень осторожны То, что я перечисляю, вот буду сейчас перечислять Это явный признак того, что вы потеряли контроль над ситуацией Нечего играться Ищите все доступные, доступные, возможно, невозможные способы Доставить вашего ребенка в стационар Итак Многократная неудержимая рвота. Многократная неудержимая рвота – это когда ребенок рвет чаще, чем раз в два часа. Это значит, что, что бы вы ему ни дали, оно просто не успеет усвоиться как следует. Это значит, что с каждой рвотой его просто выворачивают, все мышцы превращаются в такой клубок спазма, и на это тоже тратится очень много энергии. Организм явно вышел некую декомпенсацию что ли все будет только ухудшаться и домом вы с этим ничего не поделаете также к этому времени вы наверняка почувствуете странный, сладковатый, похожий на яблочный уксус запах это запах ацетона он с каждым часом может только увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться это специфически, кто-то его может чувствовать кто-то нет, поэтому на этом акцент я и не ставлю потом появляется оглушенность ну а дальше кома. Комы бывает разных степеней, вам их знать абсолютно ни к чему. Если ваш ребенок вообще на вас не реагирует, все очень-очень плохо. Вернусь к такому состоянию, как гипогликемия. Гипогликемия бывает по разным причинам, но основная причина это голодание, недостаток глюкозы в организме. То есть ребенок по тем или иным причинам либо уничтожил все организм глюкозу, сжег либо не смог его вовремя пополнить, и у него глюкоза упала, ацетон поднялся, потому что судорожно организм пытается достать глюкозу с жиров. И что вам надо понять? Если у вашего ребенка была какая-то странная активность, а потом он стал вялым, но ну просто никаким, то есть, если он стал в коме, он на вас не реагирует, у него суженные зрачки, но еще реагируют на яркий свет, то есть они еще немного играют, становится еще уже. Все очень плохо. То есть, скоро я должна приехать и тут же начать что-то делать. Что я не буду перечислять, они сами знают, и без вас справятся. Лечение. Начнем, пожалуй, с глюкозы. Значит, я вообще советую дома иметь ну, несколько ампул глюкозы 40 процентной. Э -э она обычно продается по 10 мл или больше. Это не суть важно. В общем, берете эти пару ампул, то есть миллилитров 20 мл. 40% глюкозы ломаете, в чашку вылили, дали ребенку выпить. Небольшими глотками, если в течение 20 минут рвоты не было, будьте уверены, вся глюкоза уже в его организме. Она всасывается еще с ротовой полости. И до организма, до желудка почти не доходит. Организм ее тут же берет в оборот. К тому же эта глюкоза поможет пресечь дальнейшее развитие патологического состояния. Потом вы можете начать давать много воды. Ну как много? Это не значит не просто у него баклажками заливать, это значит пить понемногу, но часто. В эту воду, ну к примеру на стакан миллилитров 250, высыпаете пару ложек сахара, размешиваете и на кончике ножа соли. Таким образом вы восполните и электролитные потери и дадите организму новую глюкозу, которую он получит из сахара. И если уж пошла водичка и ребенок не рвет, мы можем начать его кормить необычим попало. Советую начать с галетного печенья. Это какое печенье? Это типа зо зоологическое, там, либо мрия, либо оно еще какое-нибудь. В общем, оно практически никакое. Давайте осушку еще можно дать. Да, даете ребенку, и он его ест. Если у вашего ребенка была рвота, у него может быть отрыжка ну, такая по запаху тухлых яиц, у него привкус тухлых яиц, к примеру и пища как-то вот не движется, он чувствует тяжесть в животе, то можете дать ему немного лимонного сока, сделайте с него лимонад, это будет еще лучше. Возьмите кисленький лимон, сделайте кислый лимонад, добавьте туда сахарку, размешать это все до дела и дайте выпить. Дети такое пьют с удовольствием, и это тоже помогает решить проблему с остановкой. Если у вас уже к этому моменту все более-менее хорошо и Ребенок не рвет раз за разом. Вы можете приступить к приему интерасорбентов Блин, как не хочется делать рекламу, ну хотя бы начните с активированного угля, либо там энтеросгеля, либо еще что-нибудь такого аналогичного. Принимайте его в, согласно рекомендациям по дозированию. Категорически не рекомендуется это галитное печенье попало с какой-нибудь хренью, которая называется приправой с многими там Е-Е-Е. Этого делать нельзя. Также категорически противопоказано мясо в ближайших пару дней, дабы организм не напрягал себя лишний раз в расщеплении этой э, пищи. Ну уж и упаси Господь вас это мясо сдобрить какими-нибудь приправами, э, кетчупами и соусами. Это будет просто такая подножка организму, что он точно не станет самостоятельно на ноги. Ах да, еще чуть не упустил. Ни в коем случае не давайте грибы. Вообще грибы до 6 лет точно есть нельзя, а вообще китацитозы часто распространены именно у маленьких детей. Но даже вообще, даже взрослым детям с ацетоном, не давайте грибы. Они очень тяжелые. Вообще, в принципе, они как мясо. Их очень трудно расщепить. Если же дело у вас докатилось до многократной рвоты, все, вы доигрались. Звоните в скорую и езжайте в стационар. И это не обсуждается. Дальше может быть только хуже. Как предупредить это состояние? Что ж, вот вам мой бесплатный совет. Вспомните, чего было в вашем детстве и чего нет в детстве ваших детей. Это было насколько обыденно в нашем детстве. И многие наверняка скажут, что вот в моем детстве никто от стонами не страдал, а теперь вот все поголовно страдают. Ну, Во-первых, это потому, что не было тех э, экспресс-тестов по его диагностированию, да, этих полосок. А во-вторых, у нас было то, чего не было, да и нет у ваших детей. Вспоминайте, у нас был такой большой кусок хлеба, у нас было ведро воды и мешок сахара. Мы это все дело кунали в воду, потом в мешок сахара и с вот таким лаптем этого бутерброда бегали дальше в прятки и в квача. Вспомнили, да? А теперь подумайте, есть ли у ваших детей это? Как правило, нет. Ваши дети жрут то ли какие-то шоколадки в лучшем случае, то ли вообще не пойми какую гадость. И потом вы думаете, да что же такое? Почему такое нынче поколение хило? Но просто не ест то, что ели вы. И поэтому у него есть проблемы, которых не было у вас. Но если таких бутербродов не было и в вашем детстве, и вы там, например, не сидели постоянно на фруктовых деревьях, и не ели все сладкие там яблоки, которые дозрели, да и не сладкие в том числе, то возможно у вас тоже были проблемы с цитонами. Что ж, пока что на этом все. Я надеюсь, это видео было очень полезным для вас.